Подлодка Yasi имеет преимущество перед лучшей субмариной всех времен USS Virginia. В США считают свою новейшую субмарину самой мощной в военно-морском флоте США, а то и во всем мире. На эту тему рассуждает обозреватель американского журнала «1945» Brand Иствуд. Автор отмечает, что новую подлодку ВМС США отличают малая заметность и совершенная система управления, а также мощное вооружение. Версия Блокви больше по размерам и имеет больше оружия, чем предыдущее обновление класса Вжинье, заявляет Иствуд. Он считает, что последняя версия Блок 5 выглядит доминирующей. При этом в СМИ США отмечают, что подлодка Яси имеет существенное преимущество перед лучшей субмариной всех времен USS Воджинье. Ведь россияне вооружат свой подводный флот гиперзвуковыми ракетами гораздо раньше американцев. Кроме того, новые «Ясени» ВМФ обладают большим водоизмещением, чем новейшие американские Вирджинии. Иствуд утверждает, что Россия лидирует в разработках гиперзвукового оружия, запускаемого с борта субмарин. Россияне уже испытывали ракеты «Циркон» на подводных лодках класса «Ясенем». Американцы значительно отстают в этом направлении, так как запуск гиперзвуковой ракеты с борта Блок-5 может и не состояться в этом десятилетии. В январе обозреватель The National Intest Колеб Ларсон заявил, что подводная лодка К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» остается самой совершенной субмариной военно-морского флота ВМФ России. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.